Коллеги, добрый день. Как меня слышно, все ли видно? Можно поставить плюсик в чат, в чат если звук и изображение у нас передаются без проблем. Хорошо. Ну что ж, коллеги, еще раз здравствуйте. Рады приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Сегодня мы с вами поговорим, скажем такой, о очень важной теме, теме, которая у нас редко затрагивается в актуальных обучающих мероприятиях в серии закупок это закупки малого объема вот и в частности мы поговорим скажем так о специфике проведения закупок малого объема по новосибирской области в силу того что ну во-первых регион достаточно интересный регион достаточно скажем так большой по количеству и по объему таких закупок в новосибирской области сложилась довольно-таки интересная культура проведения малых закупок в частности в Новосибирской области активно применяется система внешнего размещения заказов, в рамках которой интегрированы модули, в том числе для проведения малых закупок, то есть в рамках цифровизации малых закупок, Новосибирская область у нас в передвигах. И помимо всего прочего, я как представитель АОТ руководитель проекта OTC-маркет, мы хотели бы приурочить данное мероприятие к началу активной работы нашего модуля электронного магазина электронного магазина OTC-маркет для заказчиков и поставщиков Новосибирской области то есть в рамках соглашения действующего соглашение с уполномоченным органом по Новосибирской области наш электронный магазин интегрирован с внешней системой размещения заказа, и мы тоже готовы оказывать, скажем так, важные передовые сервисы для проведения закупок малого объема. Собственно, наш сегодняшний вебинар он будет состоять из двух частей. Сначала мы теоретически поговорим о специфике закупок малого объема, о таком феномене, как малая закупка с точки зрения законодательства. Обсудим, скажем так, перспективы и положение дел в рамках 44-го федерального закона. и много поговорим о 223-м федеральном законе, потому что, скажем так, такой феномен он есть у нас и в корпоративных закупках, я имею в виду закупки малого объема. Во второй части нашего вебинара мы конкретно посмотрим на сервис для цифровизации закупок малого объема по Новосибирской области. Наши специалисты по сопровождению работы заказчиков по Новосибирской области продемонстрируют, как работает конкретно наш электронный магазин в связке с системой ВСРЗ, которая применяется заказчиками Новосибирской области. И мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Вообще формат сегодняшнего мероприятия предлагаю построить в рамках такого открытого вживого диалога. То есть, если есть у вас какие-то вопросы, можете поднять руку, высказаться, уважаемые коллеги, можете писать вопросы в чат. Мы с удовольствием на них ответим и программируем свою позицию. Что ж, если нет возражений по формату, если нет желающих высказаться на старте, скажем так, анонсировать какое-то заявление, то мы перейдем к нашей первой теоретической части. Поговорим о закупках малого объема. Так, коллеги, демонстрация запущена. Я, так полагаю, что все видно. Ну что ж, собственно, малые закупки вам всем прекрасно известно, что это такая категория, которая у нас появилась в закупочном законодательстве достаточно давно. Кто застал замечательный благостный период работы по 94-му федеральному закону, тот еще помнит, что в рамках 94-го федерального закона такая категория у нас уже фигурировала. А в 223-м федеральном законе с 2012 года, ну, 223-й как наследник 94-го во многом, но только регулирующий корпоративные закупки, он, опять-таки, перенял норму проведения малых закупок. Ну и вот, собственно, в 44-м федеральном законе у нас обозначились закупки малого объема. Это на данный момент времени закупки по пункту 4.5 части 1 статьи 93 закупка до 600 тысяч рублей. В рамках 223 федерального закона это закупки, проводимые в соответствии с положением о закупках заказчиков до 100-500 тысяч рублей в зависимости от выручки. То есть, если у заказчика выручка годовая, скажем так, свыше 5 миллиардов рублей, то он проводит эти закупки до 500 тысяч рублей. Если менее 5 миллиардов рублей, то до 100 тысяч рублей соответственно. Собственно, что стоит обозначить в качестве такой специфики закупок малого объема? исходя из истории их появления, формирования и развития. Закупки малого объема – такая интересная сфера, потому что они до недавних пор и во многом по сегодняшний день и в рамках 44-го и в рамках 223-го федерального закона остаются закупками у единственного поставщика. То есть это не конкурентные закупки, которые проводятся путем заключения прямого договора. Объемы этих закупок достаточно велики, и если посмотреть по 44-му федеральному закону, то примерно 650-680 миллиардов рублей в год у нас расходуются по пункту 4.5, части 1 статьи 93, то есть как раз-таки на заключение прямого договора в рамках ЗМО малых закупок. По 223-му федеральному закону, там посчитать их несколько сложнее, потому что информация в рамках 223 федерального закона, не настолько досконально и скрупулезно отражается в единой информационной системе, но опять-таки эти данные есть. И примерно 250-300 миллиардов рублей у нас расторговывается путем заключения прямого договора до 150 тысяч рублей, то есть по закупкам малого объема. Если сложить, собственно, показатели ценовые по 44-му и по 223-му федеральному закону, то можно определить годовой объем малых закупок примерно в 1 триллион рублей. Это достаточно... Значительная сумма, потому что общий объем по закупкам в рамках 44,223 нас составляет примерно 25-25 22, 25 триллионов рублей в год. То есть 1,25, ну, 1,20 в плохой год, опять-таки, у нас можно посмотреть а, и м, определить закупки малого объема. В чем специфика проведения таких закупок? Сфера закупок, она вообще достаточно интересная, достаточно передовая. Ну, никто не будет спорить, что у нас в рамках закупок впервые в России нормативно были закреплены определенные цифровые сервисы, такие как электронные торговые площадки. Еще в 1994-м федеральном законе в 2009 году у нас появилось такое понятие, как электронный аукцион. И, соответственно, для проведения таких электронных аукционов у нас нормативно были закреплены электронные торговые площадки. Кто застал это замечательный период, тот прекрасно помнит, что сначала у нас нормативно было определено три электронных торговых площадки без отбора приказам Минэкономразвития. развития. Тогда Минок выступал регулятором сферы закупок. Впоследствии к данному пулу площадок опять-таки без отбора было добавлено еще две электронных торговых площадки. С 2010 года у нас определилось 5 электронных торговых площадок для проведения закупок малого объема. Это РТС-тендер, это площадка ММВБ, тогда так называлась площадка НЭФ, это площадка Республики Татарстан, это электронная торговая площадка Сбербанк АСТ, и это электронная торговая площадка собственно. И такое положение дел у нас сохранилось с 2010 по 2016 год. В 2016 году отдельным постановлением правительства у нас добавилась электронная торговая площадка РАД, российский аукционный дом. И фактически, собственно, нормы отбора у нас были обозначены на 5 лет, с 2010 по 2015 год, но в 2015 году уже с появлением 44-го федерального закона электронные торговые площадки для закупок по 44-му федеральному закону никто не отбирал. И утвержденный пол по 94-му федеральному закону у нас просуществовал до июля 2018 года. В июле 2018 года у нас, собственно, законодатели задачились положением дел, что, собственно, 44-й федеральный закон-то есть, а площадок нет, и нужно бы их отобрать каким-либо образом. И, собственно, они сформулировали требования к отбору. Там уже у нас Минфин выступал регулятором сферы закупок. И эти требования, скажем так, были довольно-таки специфическими. Погружаться, опять-таки, в условия отбора электронных торговых площадок я не буду. Я скажу, что требования по отбору они касались лишь площадок претендентов. Те шесть площадок, которые были утверждены, они, скажем так, не приходили переотбор, они просто по умолчанию продолжили работать уже по 44-му федеральному закону, но с 2018 года у нас добавилось еще две электронных торговых площадки для проведения открытых закупок, это площадка «Газпромбанк» и площадка «Текторг», на тот момент времени аффилированная площадка для закупок госкомпании «Роснефть». Вот. И одна площадка для закрытых закупок из это это площадка для гособоронзаказа, в основном для гособоронзаказа, там есть определенная специфика, но тем не менее. В основном это гособоронзаказ. И таким образом у нас утвердилось 8 электронных торговых площадок для закупок в рамках 44-го федерального закона и одна площадка для закупок по гособоронзаказу. А что же происходило с малыми закупками? А вот малые закупки у нас, опять-таки, так как они оставались и остаются до сих пор во многом закупками единственного поставщика, на них требования о цифровизации, которые были обозначены для иных конкурентных закупок, они не распространялись. И так как, собственно, закупка эта сфера достаточно передовая, цифровые сервисы для проведения закупок малого объема, они развивались исключительно самостоятельно, исключительно по условиям рынка. Что такое условия рынка? Условия рынка ⁇ это то, что нам было обещано в начале 90-х годов для развития нашей экономики. Это, опять-таки, свободная конкуренция, это открытое экономическое пространство, это равные условия, это капитализация, повышение капитализации, приоритет капиталов и все иные, скажем так, преимущества современной рыночной экономики. А, так вот, опять-таки, в рамках условий рынка у нас самостоятельно появлялись сервисы для цифровизации малых закупок. Изначально по 94-му федеральному закону, впоследствии по 44-му федеральному закону, по 223-му федеральному закону, ну и по цифровизации коммерческих малых закупок в том числе. Это так называемые электронные магазины. Электронный магазин – достаточно усредненное название, но, тем не менее, по большому счету, это простые быстрые закупки через простой, удобный, скажем так, не перенасыщенный сервисами функционал и интерфейс электронной цифровой Системы с применением чаще всего каталогов товаров, работ, услуг и с возможностью проведения коротких котировок для улучшения основных показателей эффективности по малым закупкам, таких как конкуренция и экономия. Так вот, эти электронные магазины развивались довольно-таки самостоятельно, и за период времени, ну условно говоря, развития данных электронных магазинов на данном рынке определились ключевые игроки. И вот феноменальное положение дела, уважаемые коллеги, на что стоит обратить внимание, что большая часть ключевых игроков по закупкам малого объема они никак не связаны с электронными торговыми площадками, отобранными для закупок по 44-му федеральному закону. Мы все с вами прекрасно знаем, что если посмотреть на общероссийский цифровой рынок по малым закупкам, то в большей степени это, наверное, скажем так, какие-то региональные решения, которые развиваются на уровне субъекта. Самостоятельно так называемой внешние системы размещения заказа, встроенным модулем для проведения электронных малых закупок. Это такие системы, как, допустим, по Новосибирской области НПО Криста разрабатывает. В рамках этих модулей по малым закупкам чаще всего туда интегрированы электронные магазины, если, скажем так, сервис не развивается самостоятельно на уровне ВСРЗ, он обращается за интеграцией к действующим электронным магазинам. Это частично магазины на базе действующих площадок по 44-му федеральному закону, но по большей части это электронные магазины примерно 50 на 50 в рамках площадок, которые у нас занимаются цифровизацией снабжения в целом такие как OTC, электронная система OTC Market. Это электронные магазины на базе региональных решений для развития цифровых сервисов по малым закупкам. Например, портал поставщиков города Москвы и Ядберезка. Это единый агрегатор для федеральных заказчиков изначально, который был обозначен, но впоследствии он скажем так, развился в некоторое самостоятельное решение. Так вот, положение дел на рынке закупок малого объема выглядит следующим образом. Я имею в виду цифровой рынок малого объема. Примерно 60% данного рынка у нас занимают информационные системы по цифровизации на базе электронных магазинов. Это OTC Market, портал поставщиков, ВСРЗНПО Криста, K-Systems, Яд Березка И, скажем так, цифровые магазины на базе действующих электронных торговых площадок. RTS Market, допустим, в Новосибирской области он тоже представлен. Еще, по-моему, у Сбербанка есть электронный магазин, но я не могу сказать точно, где он представлен, в каких регионах. И у Газпромбанка в том числе. Здесь, опять-таки, достаточно сложно сориентироваться, в каких регионах он активно работает. В этой связи, собственно, специфика малых закупок заключается в том, что данное направление оно достаточно емкое для цифровизации, но цифровизация там проводилась по условиям рынка исключительно. И за период времени в рамках данного рынка сформировались самостоятельные цифровые решения, которые на данный момент времени мы, собственно, наблюдаем. Ага. Если поговорить именно о законодательных каких-то аспектах проведения малых закупок, как это проводится в 44-м федеральном законе, допустим, на данный момент времени. Собственно, малая закупка до 600 тысяч рублей по 44-му федеральному закону у нас может быть проведена на сумму не более 600 тысяч рублей, либо это как конкурентная закупка конкурентным способом по 44-му федеральному закону, либо закупка, прямая закупка у единственного поставщика, закупка малого объема, опять-таки, либо конкурентная закупка. Значит, в рамках 44-го федерального закона у нас достаточно давно назревали изменения по регулированию закупок малого объема, в частности. И с 1 апреля 2021 года эти изменения наконец-то вступили в силу. А почему говорю долго назревали? Потому что изначально данный способ закупки должен был закрепиться у нас с 1 июля 2020 года, потом его переносили на 1 октября 2020 года, в дальнейшем его перенесли на 1 апреля 2021 года. И как же у нас, собственно, данный способ закупки с 1 апреля? 2021 года может выглядеть и может проводиться. Закупка малого объема до 600 тысяч рублей, она может проводиться традиционным способом, как закупка у единственного поставщика с применением электронного магазина, любого электронного магазина, в частности для Новосибирской области, это электронный магазин utc Market либо RTS маркет интегрированный с внешней системой размещения заказа на базе НПО «Криста». Также закупка малого объема у нас может проводиться новым способом закупки, с применением, скажем так, новых модулей на базе электронных торговых площадок. Как это, собственно, у нас... Конкретно выглядит. Ну Стоит оговориться, коллеги, что изначально закупки малого объема в рамках и 94-го федерального закона, а впоследствии 44-го федерального закона и по суммам немножко отличались. Вот, до апреля 2020 года, до 24 апреля 2020 года, по пункту 4 закупки скажем так, малого объема не могли по ценовому порогу превышать 300 тысяч рублей. В дальнейшем этот порог был изменен на 600 тысяч рублей. А также у нас немножко изменилась годовая квота на проведение таких закупок. Она точнее была увеличена в два раза. С 5 до 10% от совокупного годового объема закупок. Зачем это было сделано? Ну, здесь, опять-таки, у нас есть конкретный комментарий от инициатора данного изменения. Это Антон Александрович Гетто. Он выступал в комитете при Государственной Думе, скажем так, в еще с февраля прошлого года но ну, там уже, скажем так, нарастали некоторые такие аспекты негативные уже коронавирусной инфекции, когда законотворцы пришли к выводу, что для сохранения эффективности снабжения необходимо ценовой порог повысить для того, чтобы снабжение, скажем так, происходило в условиях вынужденных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И опять-таки малые закупки стали рассматриваться как эффективный антикризисный инструмент, то есть если нам для проведения конкурентной закупки в 44-м федеральном законе нужно потратить значительно больше времени, чем для проведения малой закупки, соответственно, малые закупки стоит увеличить. И увеличили их фактически в два раза. И это показало свою эффективность. То есть малые закупки они стали действующим инструментом снабжения. И здесь опять-таки стоит оговориться, как в таких случаях избежать нецелевого использования средств, потому что закупки малого объема на них такой контроль, всецелый, не распространяется, как на иные конкурентные закупки в сфере 44-го федерального закона. Так вот, этот контроль как раз-таки и Предложили сохранить за счет применяемых систем по цифровизации, потому что на тот момент времени, на апрель 2020 года, порядка 85% всех закупок малого объема на уровне регионов, на уровне уполномоченных органов производилось с помощью информационных систем, таких как электронные магазины, таких как... Внешней системы размещения заказа и, собственно, эти информационные системы, они давали инструменты для контроля малых закупок, именно поэтому законотворцы достаточно легко пошли, пошли на такие увеличения, а опять-таки для того, чтобы в условиях коронавирусных ограничений снабжение сохранить на должном эффективном уровне. Это такая была небольшая ремарка относительно пункта 4 в части 1 статьи 93. Вот, ну, а теперь вернемся к новому способу закупки. Собственно, чем же новый способ закупки, он, его можно охарактеризовать в рамках 44-го федерального закона? Ну, Начнем с того, что данный способ закупки подразумевает обязательное размещение предварительного предложения участника, то есть поставщика на любой электронной торговой площадке, отобранной для закупок по 44-му федеральному закону. И это предложение у нас, скажем так, размещается в виде конкретной товарной позиции. Помимо всего прочего, скажем так, заказчик, по новому способу закупки, а новый способ закупки, он, скажем так, касается закупок только до 3 миллионов рублей. Заказчик должен в единой информационной системе разместить извещение о потребности в товарах, работ или услуг. И в течение одного часа с размещения извещения электронная торговая площадка должна направить предварительно предложение участникам, на их, то есть не участникам, а заказчикам, на их заявку. Здесь есть тоже определенные сложности и определенная специфика, собственно, почему этот способ закупки так долго не мог быть утвержден. Практически год, а то и больше, потому что говорить о нем стали гораздо раньше. Вообще, относительно проблемы цифровизации, малых закупок, первый вопрос, стали так активно подниматься еще в 2013 году. Тогда уже, напомню, передовые электронные магазины, такие, такой, как наш tc маркет уже активно работал в Московской области. И уже стало понятно, что применение информационных цифровых систем оно существенно облегчает проведение закупок малого объема, нужно было только их закрепить на нормативном уровне. Но почему-то по пути закрепления пошли по наиболее сложному, как мне кажется, а, собственно, готов обсудить, коллеги, если есть вопросы, дополнения, замечания на этот счет. Так вот, в чем сложность проведения данного способа закупки, нового способа закупки до 3 миллионов рублей? Сложность заключается в том, что, опять-таки, поставщики публикуют свою товарную позицию на электронной торговой площадке, а заказчик работает в единой информационной системе. И тут поставщику нужно понимать вообще, ему на каких площадках публиковать свою товарную позицию, на всех восьми или на какой-то одной, а если он опубликует это на одной, а другие поставщики на других электронных торговых площадках, а какое извещение уйдет заказчику на его запрос в единой информационной системе. Опять-таки, не до конца понятно а, установление преференции по таким закупкам, хотя они предусмотрены в 44-м федеральном законе. Не до конца понятно, как устанавливать скидку относительно объема, потому что если мы закупаем чего-то много, то там, соответственно, стоимость должна снижаться. Потому что затраты а, на поставку и, скажем так, общая выручка от продажи таких товаров, они нивелируют друг друга, и в этой связи, собственно, там исключительно рыночные законы взаимодействия, на которые тоже стоит обращать внимание. А, в общем, проблем а, с данным способом закупки достаточно много. И, в принципе, сложившейся практики его проведения, я сейчас не могу на нее сослаться и не могу обозначить какие-то регионы, которые активно работают по новому способу закупки. Но здесь есть, собственно, одно спасение. Для всех нас, уважаемые коллеги, уважаемые заказчики, законодатели оставили возможность проведения малых закупок до 600 тысяч рублей традиционным способом. Собственно, как я уже до этого говорил. То есть закупки до 600 тысяч рублей могут проводиться на электронных магазинах, потому что это по-прежнему остается закупкой единственного поставщика, которую можно проводить путем заключения прямого договора, опять-таки со всеми преимуществами цифровых сервисов для проведения закупок малого объема в рамках 44-го федерального закона. Отдельно, говорю, у нас по итогам данного вебинара вся информация будет разослана, уважаемые коллеги. И здесь вы можете подробно ознакомиться с какими-то конкретно пунктами в части работы по новому способу закупки. Если у вас будут возникать вопросы, вы всегда можете обратиться к нам. В разделе OTC Академия есть наша контактная информация. Мы с удовольствием отвечаем, с удовольствием оказываем консалтинговые услуги всем заказчикам, особенно тем заказчикам, в регионах в которых мы начинаем активно работать. В частности, по Новосибирской области у нас запустился электронный магазин. Опять-таки, проблемы по проведению нового способа закупки отдельно обозначены. Это такие, как указание нескольких цен, указание нескольких товарных позиций на разных электронных торговых площадках, варьированность срока доставки и иные прочие проблемы, с которыми сталкиваются заказчики и поставщики, работая по новому способу закупок в рамках 44-го федерального закона. Что можно сказать в рамках 223-го федерального закона относительно закупок малого объема? Опять-таки закупки малого объема у нас, закупки до 100-150 тысяч рублей, которые проводятся путем заключения прямого договора с поставщиком и которые тоже активно вовлечены в культуру цифровых электронных закупок за счет того, что сервисы электронных магазинов у нас достаточно давно и активно работают в стране по большому счету специфика проведения закупок малого объема в рамках 223 федерального закона она ничем не отличается от специфики проведения закупок в рамках 223 федерального закона то есть это закупка у единственного поставщика прямой договор применение электронного цифрового сервиса единственное что там могут быть и говорены какие-то определенные аспекты в положении о закупке что можно сказать относительно практик? проведения малых закупок. Очень часто мы сейчас сталкиваемся с позицией, когда федеральная антимонопольная служба, ну, она как бы, скажем так, мягко говоря, не разделяет перспективы развития цифровых сервисов для закупок малого объема. И ссылается на то, что, собственно, закупки малого объема – это ЕД-поставщик, и никаких электронных магазинов применять для цифровизации таких закупок у нас не стоит. На самом деле, эта позиция, она такая не всеобщая, не общероссийская. Есть конкретные прецеденты на уровне федеральной, а не службы, когда жалобы поставщиков относительно применения электронных магазинов у нас признаются необоснованными. В частности, комиссия Чувашского УФАС у нас установлено, что, опять-таки, применение электронного магазина, оно, наоборот, способствовало Определение начальной максимальной цены, потому что там были коммерческие предложения предоставлены, и, в принципе, жалоба поставщика на то, что применялся электронный магазин конкретно по малой закупке, она является необоснованной. То есть такая позиция у нас тоже имеет место быть. И чаще всего, скажем так, когда мы можем услышать, что либо от заказчиков со ссылкой на какое-то письмо, официальная фас, что электронный магазин принять у нас не стоит, это, скажем так, позиция, которая имеет иные прецеденты, и о них тоже стоит поговорить. Опять-таки порядок проведения закупок малого объема у нас в рамках 223 федерального закона частично определен, в частности письмо Минфина от 2019 года, еще у нас определяет, какая информация у нас подлежит, какая не подлежит размещению в единой информационной системе, потому что такие вопросы тоже часто возникают в сфере 223 федерального закона, потому что в самом законе у нас ничего не написано, относительно того, как проводятся такие закупки, мы можем отдельно в положении какие-то аспекты отрегулировать, ну, либо можем сослаться на какие-то конкретно разъяснения либо а, иные, иные толкования норм закона от, от регулятора. В частности, опять-таки, в рамках 223-го федерального закона заказчик не обязан размещать а, ту же самую информацию, какую он размещает по конкретным закупкам, по малым закупкам в единой информационной системе. А, здесь, опять-таки, подробная информация у нас указана со ссылкой на нормативные документы. А, она будет разослана, уважаемые коллеги, всем участникам данного вебинара, всем зарегистрированным участникам данного вебинара, для того, чтобы могли подробнее ознакомиться. Скажем так, в рамках 223, как и в рамках 44-го федерального закона, у нас есть такой феномен, как закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так вот, в рамках 223-го федерального закона, скажем так, проводить такие закупки у нас... Ну, скажем так, несколько проще всего того, что он менее зарегулирован, чем 44-й федеральный закон. Есть конкретная возможность у нас исполнить норму для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за счет проведения малых закупок в том числе. То есть, если мы малые закупки обозначаем как иные неконкурентные закупки в своем положении о закупке, то мы можем такими закупками частично выбрать норму для закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, опираясь на конкретные разъяснения со ссылкой на конкретные источники. Эту информацию мы тоже, уважаемые коллеги, укажем в рассылке по данному вебинару. Собственно, конкретная схема проведения закупки единственного поставщика для МСП у нас также будет приложена, коллеги, вы тоже сможете с ней ознакомиться. Значит, какие перспективы у нас ждут по развитию малых закупок в рамках 223 и 44 федерального закона? Ну, начну я с 223 федерального закона, потому что буквально в 2020 году у нас появился законопроект федеральной непонапольной службы от февраля 2020 года. И в рамках данного законопроекта у нас была обозначена следующая инициатива. То есть, так как в 2023 федеральном законе у нас достаточно много проводится закупок у единственного поставщика, то есть там, если посмотреть динамику, то, допустим, в 2015 году 78% всех закупок в рамках 2.2.3 ФЗ проводились у единственного поставщика. А спустя там два года, в 2017 году 60%. На данный момент времени порядка 47-50% закупок в рамках 223 федерального закона от СГОЗа у нас проводится у единственного поставщика. ФАС считает, что этого достаточно много, несмотря на то, что в 223 есть своя специфика, есть, скажем, такой феномен, как феномен крупного поставщика госкомпании, госкорпорации, есть, опять-таки, специфика работы с какими-то конкретными производителями, которые не так много по стране, ну и вообще, в принципе, скажем так, 223 существенно отличается от 44-го, хотя в 44-м у нас тоже есть определенные допущение, допустим, какая-то глобальная стройка в стране у нас проводится, она тоже у нас проводится не в рамках 44-го федерального закона, выводится отдельным постановлением, например, Крымский мост, и, пожалуйста, опять-таки, мы, скажем так, не обращаем внимания на принципы, прописанные в 44-м федеральном законе. Но вот в 223-м ФАС считает, что на эти принципы должны быть учтены. Не в рамках законопроекта, который ФАС у нас опубликовала в феврале 2020 года, предлагается совокупный годовой объем закупок, то есть не совокупный годовой объем закупок, а закупки единственного поставщика, ограничить до 10% от СГОС, но оставить возможность проводить закупки малого объема без ограничений. То есть, по мнению ФАС, 223-й федеральный закон должен стать законом электронных магазинов-маркетплейсов. Появляется такой феномен, закрепляется и в 44-м федеральном законе, кстати, как закупка с полки. Типа, типовые товары работы или услуги у нас должны проводиться в цифровой форме, их достаточно много, поэтому у нас будет создан глобальный каталог, каталог будет интегрирован в ЕИС, все площадки будут завязаны с этим каталогом, поставщики будут заводить свои товарные позиции, привязывать их к этому каталогу, и все будет хорошо. Ну, В принципе, на бумаге все звучит достаточно неплохо. Но говорить стоит одно. Во-первых, специфика 223 федерального закона, опять-таки, по нашему общению с рядом крупных заказчиков, основных заказчиков по России, это и РЖД, и Роскосмос, и Объединенные строительные корпорации, и Ростех, с кем мы активно работаем. Она, скажем так, однозначно заявляет о том, что подобным образом нельзя подходить к сокращению закупок у единственного поставщика В 10.23 федеральном законе уж точно. Это первый момент, на который стоит обратить внимание. Второй момент – это так называемые закупки с полки. Но для того, чтобы нам создать единый нормально функционирующий каталог для малых-локальных закупок, нам нужно завести в него примерно 200 миллионов товарных позиций, как минимум 200 миллионов товарных позиций. Простой пример. Проводили сравнение. Вот есть каталоги, которые у нас на уровне конкретных организаций в рамках 223-го федерального закона и коммерческих организаций развиваются по типу НСИ. И там есть такое, такая позиция, как тарелка. Так вот, там тарелка одна позиция, а стоимость тарелка от 60 рублей до 89 тысяч. И чем эта тарелка отличается в каталоге, не до конца Понятно то есть там не только, скажем так, вертикальная стратификация относительно номенклатуры, но требуется еще и горизонтальная стратификация относительно качественно-функциональных или иных стоимостных характеристик товара, что множит количество позиций, ну, фактически до бесконечности при таком скрупулезном подходе. Так вот 200 миллионов позиций как минимум необходимо завести в каталог и постоянно их актуализировать, чтобы было возможно работать в рамках того, что предлагается того, что у нас сейчас активно муссируется на уровне 44-го и на уровне 223 федерального закона. Вот. Так что, скорее всего, скорее всего, эта перспектива достаточно, ну, не скажу, что отдаленная, но скажу, что достаточно проблематичная для реализации. И пока у меня, как специалист в сфере закупок, давно работающий в данном направлении, активно общающийся с топовыми заказчиками, и в 223-м, и 44-м, и с коммерческими заказчиками, у меня пока не вырисовывается концепция того, как может быть обозначено у нас проведение таких закупок. То же самое и в 44-м федеральном законе. Опять-таки тот же самый новый способ закупки, который до 3 миллионов рублей у нас предполагает работу через каталог. Вот те же самые сложности. То есть для того, чтобы... Привязать позицию поставщика к каталогу, этих позиций должно быть в каталоге достаточно много. Этот каталог должен был поддерживаться в актуальном состоянии. В каталог должна быть заложена логистика, чтобы можно было закладывать туда скидки за доставку, скидки за объем. Ну, достаточно сложная цифровая система, которая требует наличия такой многофункциональной цифровой империи. Но ну, так как мы в цифровизации на, на первом месте среди планеты всей, ну, будем надеяться, что данный сервис будет развиваться, если, опять-таки, у нас не будет никакого излишнего государственного зарегулирования. Когда мы будем обращать внимание на рынок и на практику, которая сложилась на уровне регионов, эту практику, положительную практику принимать и транслировать. Это все будет замечательно. Что касается, скажем так, планов на будущего в рамках 44-го федерального закона. Ну да, я об этом уже немножко говорил, что у нас в рамках 44-го федерального закона тоже в перспективе должен появиться глобальный каталог достаточно с большим набором товарных позиций и с возможностью проведения малых закупок в цифровой форме. То есть однозначно наши законодатели сходятся что и в рамках 223-го федерального закона и в рамках 44-го федерального закона малые закупки должны проводить, проходить в цифровой форме с применением цифровых сервисов, чтобы туда были привнесены основные принципы закупочного законодательства. Открытость, конкурентность, единство экономического пространства и антикоррупционная составляющая. Без этого никуда. И опять-таки для того, чтобы это произошло, малая закупка должна стать конкурентной, и она должна стать электронной. Практика проведения конкурентных электронных закупок, малых закупок у нас в стране, она достаточно обширная. Данная практика развивается с 2009-2010 года, и наша задача обратить внимание на этот опыт чтобы у нас, скажем так, не были отброшены передовые разработки в угоду сомнительным политическим и экономическим интересам. Это что касается перспектив, уважаемые коллеги. Так, я вижу, там у нас есть вопросы. Давайте мы переговорим. Так, здравствуйте. А почему речь о 300 тысяч рублей у нас же по 600 тысяч рублей? Так, ну, о а 300, а 300 тысяч рублей как раз-таки говорил, как о, о неком историческом моменте проведения малых закупок. Если помните, в 94-м федеральном законе было 100-400 тысяч рублей, потом 300-600 тысяч рублей. С 24 апреля 2020 года 4 пятый пункт части 1 600 тысяч рублей. И квота с 5 до 10 процентов увеличена соответственно. То есть по 44-му федеральному закону сейчас ценовой предел по малым закупкам 600 тысяч рублей. Вот, в 223-м федеральном законе 100 и 500 тысяч рублей соответственно. Если выручка свыше 5 миллиардов, то там 500 тысяч рублей. Если менее 5 миллиардов, то там 100 тысяч рублей соответственно. Так, коллеги, давайте еще обсудим. Какие-нибудь вопросы еще есть? Смотрите, сейчас тогда предлагаю перейти ко второй части нашего вебинара, это именно демонстрация работы сервиса электронного магазина OTC Market, который у нас развивается на территории Новосибирской области. С апреля данного года, собственно, мы заключили соглашение с уполномоченным органом, теперь переходим к активной фазе работы, уважаемые коллеги. Моя коллега Анастасия Зинченко, которая является специалистом, который находится у нас непосредственно в Сибири для того, чтобы сопровождать работу заказчиков и поставщиков, но на Сибирской области она подробно продемонстрирует, как данный сервис работает. Отдельно стоит говорить, коллеги, в следующий момент. То есть традиционно у нас на уровне каждого региона складывается культура электронных закупок. Допустим, у нас по Новосибирской области появилась система НПО Криста, в нее был интегрирован РТС-маркет и сложились такие, скажем так, правила и устои работы в рамках данной информационной системы. Но никогда не стоит препятствовать нововведениям, уважаемые коллеги. Я хочу обратить внимание, что наш электронный магазин, он за период, скажем так, развития по условиям рынка, как я говорил в начале данного вебинара, сформировал ряд функциональных преимуществ для работы по закупкам малого объема. Начнем с того, что наш электронный магазин – это отдельный сервис который позволяет работать по специфическому способу закупки. То есть это не часть нашей электронной торговой площадки. Это отдельный цифровой сервис, в котором есть уникальный набор характеристик. Это и, опять-таки, возможность, скажем так, проведения многопозиционной закупки с торгом за единицу. Это тоже важно в малых закупках. Это возможность самого, скажем так, активного торга. Сейчас вот вижу, не мог не отвлечься. Здравствуйте, ваши консультации по пользованию электронным магазином платные? Да нет, конечно же, у нас все консалтинговые услуги и для заказчиков, и для поставщиков бесплатно». Вообще, в принципе, работа электронного магазина для заказчиков у нас бесплатна. Она у нас платна только в части работы с поставщиками. Но платно в части работы с поставщиками только в одном моменте у нас, скажем так, взимается 1% от стоимости договора, не более 5900 рублей исключительно с победителя в закупке. То есть у нас гарантированно платит победитель, то есть выгодополучатель по данной закупке. И за это наш победитель получает не только доступ к электронному магазину, он получает доступ к информационному к цифровому пространству, к цифровому рынку. И наши специалисты по работе с поставщиками выводят его товары, работы и услуги на общероссийский цифровой рынок. Мы не ограничиваем наших поставщиков работы только по Новосибирскому области. Наши поставщики могут по всей России через наш сервис активно продавать свои товары, работы и услуги, либо через каталог, либо через свои товарные предложения в рамках нашего электронного магазина. На что стоит еще обратить отдельное внимание? У наших поставщиков на период участия в закупках никакие денежные средства не блокируются. То есть поставщик может регистрироваться, участвовать, искать в закупке, подавать в них заявки, становиться победителем, не внося никаких денежных средств на электронную торговую площадку. Он вносит денежные средства лишь на этапе заключения договора, подтверждая свой статус победителя в закупке. В этом отношении финансовая нагрузка на поставщиков у нас она значительно меньше, чем у наших уважаемых коллег-конкурентов. Так вот, опять-таки, относительно новаций, которые мы применяем в частности по Новосибирской области. Отдельная клиентская служба, выделенная для работы с заказчиками и поставщиками. Совершенно бесплатно оказываем консультации. ОТСИ Академия – это бесплатные вебинары, открытые онлайн консультации, очные мероприятия по Новосибирской области в частности, которые мы тоже планируем, мы их проводили и планируем проводить в ближайшее время. Выделенный менеджмент, который находится у нас опять-таки на территории. Новосибирской области, и который тоже готов оказывать всецелую поддержку и заказчикам, и поставщикам. В этом отношении, опять-таки, мы открыты для сотрудничества, уважаемые коллеги, с удовольствием поработаем с каждым из вас. А сейчас если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Если нет, я передаю слово Анастасии Зинченко. Это специалист, который с вами будет всегда на связи, который всегда будет отвечать на ваши вопросы, который окажет содействие вам в работе в информационной системе и, опять-таки, скажем так, сделает непростую работу закупщика, максимально простой и, скажем так, беспроблемной. Окей, okay, коллеги, если нет вопросов, я был рад с вами пообщаться. Я отключаюсь, с удовольствием передаю слово Анастасии Зинченко. Благодарю вас за то, что участвовали в нашем вебинаре. Отдельно проговорю, что у нас вся информация будет доступна в дальнейшей рассылке. Подключайтесь к нашим вебинарам, мы их анонсируем в разделе OTC Академия. Заходите на OTC Market, там всегда есть свежие новая информация. Благодарю вас, всего доброго, до свидания. Добрый день, коллеги. Отпишитесь, пожалуйста, в чате. Видно ли меня, слышно? Есть ли связь? Так, все вижу хорошо. Так, подскажите, пожалуйста, демонстрацию экрана мою видно? Отлично. Так, ну, тогда начнем. Еще раз представлюсь. Меня зовут Зинченко Анастасия. Я являюсь аккаунт-менеджером электронного магазина OTC Market. Сопровождаю заказчиков и поставщиков по работе в нашем электронном магазине. Так как у нас прошла интеграция в Новосибирске в Новосибирской области системы ГСЗ, то есть НТП, у нас заказчики начинают работу из системы ГСЗ, и далее у нас закупки интегрируются в наш электронный магазин OTC Market. Я сейчас вкратце покажу, расскажу, как из системы вашей интегрировать закупки в наш электронный магазин. То есть есть различия по 44-му закону и по 223-му. По 44-му федеральному закону из вашей системы и из позиции плана графика вы формируете закупку. Далее вы заполняете необходимые разделы карточки документа. Туда подкрепляете документы с типом проект-контракта. Далее мы нажимаем на кнопку действия и «Опубликовать». В случае успешного прохождения контроля, закупка изменит состояние на «Опубликован» и появится в личном кабинете электронного магазина OTC Market. И закупка уже появляется в статусе «Активная». То есть она будет видна на витрине поиска для поставщиков. И поставщики уже смогут подавать вам свои предложения. Отдельно скажу о начальной максимальной цене контракта, то есть при выгрузке закупки с НМЦ равной нулю в OTC-маркет будет отображаться информация, что НМЦ не определена и в спецификации закупки будет сумма не указана, то есть поставщики смогут вам подавать свои предложения самостоятельно, прописывать свои цены. По двести третьему закону закупку можно создать в интерфейсе закупки с помощью операции создать. Далее мы также заполняем необходимые разделы карточки, подкрепляем документы, проект контракта, нажимаем кнопку действия и завершить ввод, опубликовать в магазине. В случае также успешного прохождения контроля, закупка будет в состоянии опубликованной и интегрируется в личный кабинет UTC Market, также в статусе «Активная». После того, как наша закупка интегрирована в электронный магазин OTC Market, вы заходите в личный кабинет. Сейчас покажу, как выглядит наш сайт. Находится по адресу otc.ru. Чтобы работать в нашем электронном магазине, вы должны зарегистрироваться на сайте. В случае, если у вас нет регистрации, вы заходите на главную страницу нашего сайта. И в верхнем правом углу окно авторизации нажимаем «Зарегистрироваться по электронной цифровой подписи». У нас можно зарегистрироваться двумя способами – с помощью электронной подписи и просто по логину и паролю. Если у вас есть электронная подпись, ставите галочку «Есть подпись» и выбираете из предложенного списка электронную подпись и проходит регистрация. Либо вручную заполняете необходимые поля, Нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». После на вашу электронную почту приходит, приходит уведомление с площадки. Вы проходите по ссылке, подтверждаете свою регистрацию и уже можете работать в личном кабинете OTC. Сейчас покажу, как можно войти на площадку. Итак, вы зарегистрировались на сайте. Чтобы войти на площадку, можно просто прописать логин, пароль и войти. Также можно войти по вашей электронной подписи, по которой вы проходили регистрацию. Выбираем подпись, заходим в личный кабинет. С левой стороны мы видим меню. Заказчики у нас работают в разделе заказчика. А, Настя, прости, пожалуйста, отключи да. демонстрацию. Видно только презентацию, не видно экран. Сейчас, минутку. Так, переключила. Видно? Да. Так, все. Извините. Итак, в личный кабинет мы зашли. Заказчики у нас работают в меню заказчика. Закупки через электронный магазин. Раздел закупки. Когда вы первый раз попадете в личный кабинет OTC Market, вам система предложит выбрать секцию. То есть у вас появится вот такое окно. Выбор секции. Здесь вы выбираете Новосибирскую область. Если вы являетесь муниципальным заказчиком, то ставите галочку и выбираете секцию. Попадаете на главную страницу электронного магазина малых закупок Новосибирской области. Итак. Зашли в личный кабинет, в раздел закупки. Видим список всех закупок, которые у нас были в OTC Market. Когда пройдет интеграция вашей закупки, здесь вы увидите уже закупку свою в статусе активная. Если вы не работаете через систему GCZ, вы также можете закупки у нас публиковать на OTC Market, заходя в личный кабинет и через кнопку ⁇ Создать закупку ⁇ Можно также размещать. Давайте на примере канцелярии посмотрим. Наименование пишем. Далее срок окончания подачи оферт. Это та дата, до которой поставщики смогут подавать вам свои предложения. То есть закупка будет активна и видна для поставщиков. Выбираем дату, выбираем время. Прости, пожалуйста, вот опять у нас демонстрация вот одного, только одной страницы. Одной странице. Да, здесь закупка 17.422 канцелярия. И вот про, про те возможности функционала, которые ты говоришь, он не переключается при демонстрации. Так, проверьте, сейчас видно, нет, поменялось. Да, сейчас создание закупки. Так, Прописали наименование канцелярия. Срок окончания подачи оферт мы выбираем через календарь, выставляем время. Время на площадке у нас московское, то есть это нужно учитывать. Далее плановая дата заключения контракта. Также выбираем с календарика, проставляем время. И срок выполнения работы оказания услуг – это дата, до которой у вас действует договор. Параметр «Срочная закупка» выставляется, как правило, на 24 часа. Далее только для СМП, это для субъектов малого предпринимательства. Параметр «Только для поставщиков с электронной подписью». Если вы хотите, чтобы на вашу закупку вышел поставщик, у которого есть электронная подпись, можете также выставить этот параметр. Если нет, можно его убрать. Далее раздел «Дополнительный торг». Дополнительный торг – Нужен для того, чтобы после окончания срока подачи оферт у поставщиков был еще один час, чтобы они могли улучшить свои предложения. Далее выбираем основание закупки у единственного поставщика из списка. Правила проведения закупки также можно выбрать. И есть параметр торг за единицу продукции, количество не определено. То есть, допустим, если у вас условно есть 100 тысяч рублей, вам нужно закупить канцелярию. Вы не знаете по количеству, сколько у вас там будет карандашей, ручек и так далее. Вы тогда выставляете этот параметр, и поставщики смогут вам подавать свои предложения и писать, сколько товара они смогут вам на эти 100 тысяч рублей предоставить. После того, как эти параметры заполнены, мы сохраняем, и у нас формируется черновик закупки. Присваивается номер, то есть такой номер у нас уже будет на площадке. Здесь также повторно можно отредактировать сроки, выставить параметры. Далее мы спускаемся до раздела «Закупочная документация». Сюда, как правило, Рекомендуем подкреплять техническое задание и проект договора. Проект договора и техническое задание. При интеграции закупки на OTC-маркет из системы ГСЗ у вас уже здесь будут подкреплены документы, которые вы подкрепляете в своей системе. Далее, спецификации закупки. Спецификацию можно заполнить тремя способами. Через кнопку «Добавить позицию», то есть это такой более расширенный вариант, где можно прописать описание продукции, ключевые слова, наименование. Можно подкрепить изображение, картинки. Есть более быстрый способ заполнения спецификации. Добавить позицию «Быстрое редактирование». Здесь вы вручную пишете наименование. У вас автоматически по названию система подыскивает ОКПД. Выбираете под более подходящий списка, Выставляем цену, количество и единицу измерения. И сохраняем строку. Третий вариант заполнения спецификации. Если, допустим, у вас много позиций, можно скачать шаблон. Импорт оппозиции. Он выглядит таким образом. Это таблица в формате Excel. Таблицу нужно будет заполнить вручную, прописать номер по порядку, наименование, укп 2 нц количество и выбрать единицу измерений из списка. После этого сохранить шаблон и подкрепить его на площадку. Через кнопку «Импорт» мы подкрепляем заполненный шаблон и у нас система загружает наш заполненный шаблон. Если у нас где-то в таблице были ошибки, нам система покажет, что в такой-то строке ошибка, то есть мы можем с вами сразу зайти, каждую позицию на карандашик исправить. То есть у нас прописан органайзер, автоматом у КПТ-2 у нас подобрала система, сохраняем. Также, если какая-то позиция у вас лишняя, можете поставить галочку «Удалить», и добавить снова что-то далее адрес поставки здесь один раз вы вбиваете адрес можно в свободной форме прописать добавить и закрыть у вас адрес сохранится и далее в контекстном меню будет у вас выходить можно просто его выбирать Раздел «Ответственное лицо». Автоматом у нас не указано. Мы это убираем, и тут выходит список пользователей, которые у нас зарегистрированы в личном кабинете. Можно выбрать из списка пользователя, либо можно вручную заполнить ответственное лицо. После того, как у нас заполнена информация вся, мы сохраняем черновик. И далее активируем закупку. После того, как мы нажали кнопку «Активировать», у нас выходит окно приглашения поставщиков. Здесь можно пригласить поставщиков поиск среди рекомендованных поставщиков. То есть здесь вам система автоматически подыскивает поставщиков по ОКПД вашему, по закупке, из тех поставщиков, которые у нас зарегистрированы на площадке. Если вы не хотите, чтобы вам система автоматом поставщиков подыскивала, можете параметр переставить на «Нет» и ввести здесь ИНН поставщика. Если он зарегистрирован у нас на площадке, система его вам покажет, и вы его выбираете. Третий вариант – можно пригласить поставщиков, просто перечислив их адреса электронных почт. То есть здесь через запятую, либо через пробел прописываете почты и кнопка «Пригласить» и «Активировать». Поставщикам на электронную почту придет уведомление, что ваша организация приглашает их на закупку и ссылка прямая на вашу закупку. Если вы не хотите приглашать поставщиков, то просто нажимаем кнопку «Активировать». И в течение 10-15 минут у ваша закупка станет активна для поиска. Поставщики ее могут найти на витрине. Итак, мы закупку создали. Теперь посмотрим со стороны поставщика, как это будет выглядеть. Так, Сейчас я переключу браузер. Напишите, пожалуйста, в чате. Сейчас демонстрация видна. Должно быть написано канцелярия 17. Все хорошо. Так. Так, поставщики нашли вашу закупку на витрине поиска. Она будет выглядеть таким образом. То есть они будут видеть номер наименования, общие сведения закупки, номер, кто является заказчиком, либо организатором закупки. Начально-максимальную цену они будут видеть. Сроки проведения закупки будут указаны. В разделе закупочной документации» видна вся документация. Поставщик может скачать, просмотреть документы. Виден адрес поставки, ответственное лицо, контакты и спецификация закупки. Поставщик вам подает свое предложение. Сейчас переключимся на другой браузер. Минутку. Так, вопрос. Если кто-то случайно нажал «Активировать» без выбора поставщиков, да, при активной закупке также сохраняется функционал, то есть вы можете зайти в закупку и пригласить поставщиков. Есть такая возможность. Если закупка создана в ГИСЗ, как ее интегрировать на площадку OTC? Когда вы создаете закупку, вы выбираете там электронный магазин OTC Market, изначально я показывала на скриншотах, после того, как у вас закупка через ГСЗ активирована, она автоматически переходит в личный кабинет OTC Market. То есть вам нужно, чтобы вы были зарегистрированы на сайте OTC. Вы заходите в личный кабинет OTC, и там уже будет активная закупка. То есть что-то дополнительно делать не нужно. Вы все делаете в ГСЗ, и на маркете она уже активна. так Со стороны заказчика – на нашу закупку подал оферту, подал оферту поставщик. В разделе «Оферты поставщиков» мы видим предложение. Чтобы рассмотреть предложение поставщика, мы нажимаем справа на карандашик и попадаем в саму оферту. Здесь мы видим информацию об оферте, сроки. В разделе «Спецификация» мы видим цену, которую нам предложил поставщик. Также мы видим документацию. Если поставщик подкреплял какие-то документы, мы можем просмотреть документы, скачать. И также у нас есть чат. Если поставщик нам написал какие-то сообщения, что-то какие-то вопросы задавал, здесь они будут видны, можем ему сразу ответить. Если предложение нас устраивает, мы нажимаем кнопку «Принять предложение». У нас формируется черновик заказа. На этом этапе можно сразу отправить заказ, можно подкрепить договор. То есть можете заполнить договор, реквизиты поставщика заполнить и в раздел «Договоры» подкрепить уже готовый договор. Договор подкреплен и направляем поставщику его. После того, как мы направили заказ поставщику, мы уже переходим в раздел заказчикам закупки через электронный магазин, раздел заказы и договоры. То есть сейчас наш заказ находится на вкладке ⁇ Отправленные поставщику ⁇ То есть на этой стадии мы пока ничего не можем сделать с заказом, только отправить в архив. Итак, со стороны поставщика. Сейчас я переключу. Так. Итак, со стороны поставщика. Поставщик получил новый заказ. И далее он подтверждает и переходит к подписанию договора. На этом моменте у поставщика блокируются денежные средства за участие в закупке, 1% от суммы заключаемого договора. Подтверждаем заказ, принимаем условия работы. Поставщик принял заказ, и мы перешли на стадию заключения договора. На этой стадии есть два варианта заключения договора. На бумаге на бумажном носителе и в электронной форме с помощью электронной подписи. Поставщик может предложить вам заключить бумажный договор. Также вы можете предложить поставщику заключить бумажный договор. И у заказчика, и у поставщика эта страница выглядит одинаково. То есть нажать кнопку «Предложить». Подвисла страница. Итак, написано, что вы предложили заказчику заключить договор в бумажном варианте без подписания договора в электронном виде. Либо второй вариант – подписать договор электронной подписью. Вот он, наш подкрепленный документ, договор. Если, допустим, у вас есть несколько файлов договор, тех техзадания, либо какие-то еще документы, которые вам нужно подписать, вы можете их заархивировать и подкрепить сюда архив, который можете подписать электронной подписью. На этой стадии не неважно, кто первый подписывает, заказчик или поставщик. В данном случае мы сейчас смотрим от лица поставщика. Давайте подпишем от лица поставщика первый. Выбираем электронную подпись. Подписали договор, то есть мы видим, что возник значок электронной подписи, написана информация, кто подписал. Далее посмотрим, как это выглядит со стороны заказчика. Итак, со стороны заказчика мы ищем в разделе «Заказы». У нас, наш заказ уже на заключении договора находится на вкладке «На заключение договора», новый отмеченный восклицательным знаком, нажимаем на номер, чтобы зайти внутрь. Здесь мы видим, что поставщик нам предложил заключить договор в бумажном варианте. Можем нажать кнопку «Принять предложение», и у нас тогда будет закупка завершена, и зафиксировано, что мы заключили бумажный договор. То есть можно подписать договор, далее его отсканировать и подкрепить в раздел «Договоры», «Скан договора». В данном случае давайте подпишем договор в электронном виде. Также мы нажимаем кнопку «Подписать», выбираем электронную подпись и подписываем договор. Итак, договор у нас заключен в электронном виде. Закупка завершена. У нас сформировался файл договора. Его можно скачать в архиве. Скачиваем архив. Этот архив у нас содержит файл договора в формате Word, который мы подкрепляли. А также договор в формате PDF с оттисками электронных подписей заказчика и поставщика. А также электронные подписи, которым был подписан наш договор. То есть эти документы можно предоставить для отчетности. Это первый вариант заключения договора. Есть второй вариант заключения договора из каталога, каталога предложений поставщиков. То есть, если вы хотите посмотреть наш каталог в личном кабинете вверху в разделе ⁇ Поиск товаров ⁇ вы можете перейти в каталог предложений услуг. Посмотреть здесь предложение, воспользоваться поиском, расширенной настройкой. Можете отфильтровать по региону, либо найти поставщика по ННН. Если вы нашли интересующий вас товар, нажимаем кнопку «Купить», и у нас товар переходит в корзину. Сейчас я покажу из другого личного кабинета. Так, все переключила. После добавления товара в корзину, вот на значок корзины, вы видите свой товар, и отсюда уже можно оформить заказ. У вас формируется черновик заказа по аналогии, как мы сейчас с вами делали. Можно сразу его отправить, можно отправить позже. То есть заполнить договор, прописать реквизиты поставщика, также добавить сюда договор и отправить поставщику заказ. И дальше по аналогии, как только что я сейчас показывала, поставщик у нас принимает заказ, и вы уже принимаете решение, каким образом вы заключаете договор на бумажном носителе, либо вы подписываете в электронном виде. Так, сейчас посмотрю, есть ли в чате какие-то вопросы. Так. Коллеги, если есть вопросы, можете задавать. По основному функционалу я рассказала, показала. Да, Анастасия, спасибо большое. Я вот хотела бы немножко резюмировать, уважаемые коллеги по сегодняшнему вебинару, во-первых, спасибо, что к нам подключились, наши мероприятия будут проходить регулярно. Мы, разумеется, будем оповещать всех участников и через наш раздел «Академия». В, кабинете, в личном кабинете UTC и на открытой странице UTC. Помимо всего прочего, что хочется от, от, отметить отдельно, уважаемые коллеги. Мы, скажем так, работая в каждом регионе, у нас всего 143 электронных магазина работает по всей стране, от Камчатки до Волгограда. Вот, мы никогда не предлагали готовый сервис для того, чтобы наши заказчики и поставщики, скажем так, использовали какие-то базовые решения. Мы всегда ориентировались на потребности, мы всегда готовы были совершенствоваться для того, чтобы максимально, скажем так, полезные инструменты предоставить для закупок малого объема. И я предлагаю вам, уважаемые коллеги, на данном этапе воспользоваться нашим электронным магазином UTC, провести там тестовые закупки, и мы хотели бы с удовольствием получить от вас обратную связь, чтобы вы хотели улучшить в работе нашего электронного магазина для заказчиков, учитывая специфику закупок по Новосибирской области. Давайте предложим вам такой вариант. Собственно, У нас вебинары будут проходить регулярно. Мы сделаем очередную рассылку по актуальным темам. Они будут касаться вас не только закупок малого объема, но и всех актуальных вопросов в сфере 44 и 223 федерального закона. А на следующем вебинаре вы озвучите обратную связь, уважаемые коллеги. Что бы вам хотелось улучшить в нашей работе? Какие дополнения, может быть, предложения вы хотели бы внести по работе электронного магазина OTC Market? А, собственно, закупка интегрируется автоматически с системой в GIS, да, она уходит автоматически. При публикации закупки нужно выбрать электронный магазин OTC Market. Поэтому, коллеги, большое спасибо за то, что подключились к нашему вебинару. С удовольствием ждем от вас обратной связи, с удовольствием ждем от вас тестовых закупок, чтобы стать еще лучше для ваших закупок. Спасибо большое, уважаемые коллеги, всего доброго, до свидания.